Сухой кашель! Что будет делать? Что делать? В смысле? Серьезно? Омнитус! Сухой кашель! Точно! Омнитус! О! Омнитус помогает без лишних слов, когда у ребенка сухой кашель. О! Омнитус помогает без лишних слов при сухом кашле. что